мировых специалистов. Сегодня мы поговорим с вами о том, что называется духовным переворотом Льва Толстого. Это известное событие в его жизни, об этом, в общем-то, все знают, кто хоть сколько-нибудь знает биографию Толстого, но далеко не все, не все понимают, что происходит с ним в это время. Духовный переворот приходится на конец 70-х, начало 80-х годов. Позднее Толстой сам датировал это даже точным годом, 1881 Но на самом деле это начинается несколько раньше, уже в конце 70-х. Это начинается сразу же, как только Толстой заканчивает Анну Каренину и печатает ее в журнале «Русский вестник» у Каткова. Любопытно, что Катков, печатая Анну Каренину, не стал печатать последнюю главу Анны Карениной. То есть роман э, в версии Каткова заканчивался тем же, чем Анна Каренина заканчивается практически во всех экранизациях этого романа. То есть э, самоубийством Анны, когда она бросается под поезд. На самом деле в Анне Карениной есть еще целая большая глава, так называемая Левинская глава, где как раз Толстой показывает, что с Левином происходит что-то. Он живет в деревне, он хозяйствует, он счастлив в своей ките. Но с ним что-то происходит, вплоть до того, что он на пике своего такого жизненного счастья начинает думать о самоубийстве. И в конце романа с Левиным происходит что-то вроде такого умственного или духовного переворота. Он начинает по-другому смотреть на мир. Вот это же происходит с Толстым. И это абсолютно радикальный момент его биографии, потому что в возрасте 50 лет... Толстой, который находится в общем, в зените славы, Анна Каренина имела огромный успех, даже больше, чем «Война и мир». На пике семейного счастья они прожили уже довольно много лет софия Андреевны, у них родилось несколько детей. Толстой помещик, Толстой счастлив в своей ясной поляне. И вдруг он решает отказаться от всего, отказаться от собственности. Он отказывается фактически от своего творчества. Это удивительная вещь. Когда при Толстом кто-то начинает хвалить его «Войну и мир» или Анну Каренину, Толстой говорит, что это глупость. Мне не нужно было это писать. Он говорит, как же, Лев Николаевич, вы написали великое произведение «Война и мир». Как же вы можете от него отказываться? Что отвечает на это Толстой? Он говорит, ну и что, я в молодости шампанское пил, к цыганкам ездил и вообще вел беспутный образ жизни. Ну вот еще и «Войну и мир» написал. То есть Толстой начинает абсолютно уничижительно относиться к собственному творчеству и вообще к творчеству, вообще к литературе, вообще к искусству. Он считает, что все это не нужно, потому что это совершенно не нужно народу. Огромная масса народа не читает этого, не понимает его. Все это для какой-то узкой кучки образованных людей, аристократов, и это не является вообще искусством. И... Толстой в это время пишет проект, в своем дневнике записывает проект такой жизни в коммуне, в семье. Это фактически такой прообраз будущих толстовских коммун, когда вся семья живет в одном небольшом доме. Есть мужская половина, есть женская половина. Все они работают на своем участке земли, не владеют всей остальной так сказать, землей, как Толстой владеет Ясной Поляной и другими, кстати говоря, имениями, которые у него были. А все остальное землю раздать крестьянам ценные вещи там раздать нищим продать раздать деньги и так далее и так далее и еще чуть позже толстой э, отказывается от прав на свои литературные сочинения, то есть он не желает получать деньги за то что он написал и то что он будет писать и печатать и вот здесь встает вопрос почему это происходит с толстым любопытно как ну главная конечно причина это то что толстой становится религиозным человеком. Он этот процесс, он описывает э, в своей первом, первой религиозной такой вещи, исповедь, э, в которой, собственно, и объясняет, что в какой-то момент, на пике семейного счастья, на пике писательского успеха, он вдруг понял, что все это не нужно, потому что он умрет. И, и, и его не станет. И тогда зачем все это? Он пишет, ну, стану я более известен, чем Шекспир и Гоголь. А зачем, если я умру? Но будет у меня несколько тысяч десятин земли, а зачем, если я умру? Ну, будет у меня семья, много детей, а зачем, если я умру? И Толстой приходит к той мысли, что без веры Бога, без веры бессмертия жизнь абсолютно бессмысленна. И парадоксальным образом это тоже подталкивает его к мысли о самоубийстве, как это происходит с Левиным. И это происходит буквально, серьезно. Толстой ходит на охоту и не берет с собой ружье. Вернее, берет ружье, но не заряжает его. Он прячет от себя веревки. А почему самоубийство? Ну, потому что, а зачем бессмысленно, так сказать, жить еще там много лет, если все равно умрешь? Ну, и надо кончать это как можно скорее, и все, так сказать. А почему это происходит с Толстым, все-таки, не вполне понятно. Потому что... Я думаю, что одними э, религиозными причинами, это, безусловно, главная причина, безусловно, главная причина с этого момента, вот с конца 70-х, начало 70-х годов, начинается новый Толстой, Толстой, верующий в Бога. И, кстати говоря, его конфликт с Русской Церковью происходил не потому, что Толстой не верил в Бога, а именно потому, что он верил в Бога по-своему и считал, что в Церкви он не находит той веры, которая вот, нужна ему и которая, как он считал, нужна людям. Но это безусловно вера в Бога, вера в некое, которое не знает, как его определить загробное существование. Отсюда, так сказать, совершенно новое отношение к жизни, и к искусству, и к творчеству и к земле и, и вообще к жизни. Но были и другие моменты, и на это обращают внимание исследователя жизни Толстого. Ведь Толстой, с Толстым происходит духовный переворот, когда он написал два огромных романа, и два, безусловно, гениальных романа, которые сегодня, собственно говоря, во всем мире считаются главными произведениями Толстого Война и мир и Анна Каренина. И это естественно вполне для писателя, после успеха двух таких крупных вещей, писать новый роман. И Толстой задумывает, и даже не один, а несколько романов. Главный роман, который он задумывает, хочет написать, это роман о Петре Первом. Его страшно интересует эта эпоха. Он изучает документы, он изучает язык той эпохи, он очень серьезно подходит к этому делу, и он свыше 30, он начинает уже писать этот роман, он свыше 30 раз начинает писать этот роман, и не получается. Роман «Петр I» впоследствии напишет его, ну, в общем-то, дальний родственник и однофамилец, красный граф Алексей Николаевич Толстой. Великий, кстати говоря, роман. А у Льва Толстого он не получился. Впоследствии Толстой объяснял это двояко. Он говорил, что, во-первых, он не, не чувствовал близость той эпохи. То есть, все-таки война 12 -го года, в которой участвовал его отец и... Это он чувствовал. Он чувствовал людей того времени, язык того времени. А вот Петровская эпоха все-таки была от него далека. А Толстой для того, чтобы писать, должен был внутри себя проживать жизнь этих людей. То есть вживаться непосредственно в них. И вот этого у него не получилось, поэтому он не стал дописывать этот роман. Другое более радикальное объяснение, которое он давал позднее, это то, что Петр Первый ему опротивил. Просто как личность. Когда он прочитал про жестокость Петра, про э, то, что, так сказать, происходило при дворе и так далее, и так далее, то он, как моралист, э, просто не, не смог об этом писать, вот что называется, так сказать, рука не позволяла ему писать об этом. Он задумывает другие вещи, он хочет продолжать роман о декабристах, он хочет писать о движении русских на восток, вот это вот освоение материка огромного евразийского, но ничего у него не выходит. Можно ли говорить о, о творческом кризисе? Да, в какой-то мере можно говорить, потому что Толстой не принадлежал тем писателям, которые могут штамповать романы, вот один за другим. Толстой все время менялся, он искал какие-то новые пути. И поэтому наступает такой промежуток как бы, в его творчестве, конец 70-х, начало 80-х, а новая вещь, которую он пишет уже после духовного переворота, или в процессе духовного переворота, это «Чем люди живы?» Это совершенно новый Толстой. И стилистически, и смыслово. Это просто другой писатель. Это короткий рассказ с очень сильным моралистическим началом, с попыткой объяснить, зачем живут люди, что живы они одной любовью. Там много аллегоризма, что до этого не свойственно было Толстому. И он написан очень просто. Очень просто, так, чтобы это мог прочитать мужик вообще грамотный и понял, о чем там идет речь. И в дальнейшем Толстой работает над азбукой, э, такой антологией э, для детей, которые, как он считает, могут, могут прочитать и арист, дети аристократов, и дети мужиков, и дети прачек, там, и, так далее, и так далее. Для азбуки, в частности, допустим, был написан «Кавказский пленник». Не все знают, что этот рассказ написан для детей. Это детский рассказ, и при этом это великое произведение. То есть определенный момент дух, э, такого писательского слома тоже происходит. И еще один очень важный момент. Для Толстого очень важен был семейный проект. Он рассматривал семью как проект, но ну, не практический, хотя и практический отчасти проект, но э, как проект такой жизни. Он долго выбирал себе невесту, вот он выбрал Софью Андреевну Берс. И в общем-то 15 лет, начиная с 62 -го года, они живут такой счастливой жизнью. То есть... Были конфликты какие-то семейные, но рождаются дети, они понимают друг друга, она сотрудники его творчества, она безумно любит и э, «Войну и мир», Каренину, она ему помогает чем-то, даже какие-то советы дает. То есть это, в общем, такое семейное счастье. А вот в конце 70-х начинаются страшные семейные конфликты, связанные с попыткой Толстого отказаться от собственности, от литературных прав на свои сочинения, которые приносили доход, конечно, безусловно. И дальше, дальше, вплоть до ухода Толстого из Ясной Поляны. То есть счастливая семейная жизнь, в общем, кончается. Начинается череда каких-то компромиссов, поисков каких-то решений и так далее, и так далее. И, возможно, Толстой в силу своей натуры, в силу своего духовного склада, вот просто жить такой обычной счастливой семейной жизнью писателя, помещика, так сказать, отца семейства, он не мог. Толстой все-таки странник духовный, Толстой – искатель, ему нужно открывать какие-то новые горизонты, какие-то новые духовные возможности и так далее, и так далее. Вот с этим тоже можно объяснить его духовный переворот. Любопытно, как был воспринят духовный переворот в образованном русском обществе. А Толстом стали ходить слухи, что Толстой в Ясной Поляне сошел с ума. И эти слухи поддерживал не кто-нибудь, их поддерживал там Иван Сергеевич Тургенев, который в свое время патронировал Толстому как начинающему писателю, в общем, любил очень его творчество. У них, правда, была, был очень серьезный конфликт, в 1962 году они чуть на дуэли не подрались. Но, в общем, к концу 70-х 70 они уже, в общем, помирились. И Толстой, когда Тургенев был у него в Ясной Поляне, приехал туда из Паскова Лутовинова, рассказал ему о своих новых взглядах. И с точки зрения западника, западника, европеиста, такого просвещенного человека Тургенева, вот все эти религиозные взгляды Толстого – это абсолютное безумие. И с точки зрения просвещенной интеллигенции того времени – это безумие. Точно это то же, что произошло с Гоголем в конце жизни, когда он пишет выбранные места из переписки с друзьями, разгневанные западники, европеист Белинский пишет ему известное письмо, в котором он объясняет ему, что это ужасно, что это проповедь кнута, невежества и так далее, и так далее. И, и вот в глазах образованного общества с Толстым происходит то же, что происходит с Гоголем. И с Гоголем это в конце жизни произошло, а с Толстым это происходит в середине как бы его жизни, на, на, на пике его успеха, на пике его э, счастья э, семейного, жизненного. Э, и это очень странно. Это очень странно, это совершенно не принимается обществом, это какой-то другой совершенно взгляд. И Толстой на какое-то время оказывается в общем одиночестве. Его не понимает общество, его не понимают в семье, а, а главное, его не печатают. Новые вещи его не печатают. Исповедь, которая должна была быть опубликована в журнале «Русская мысль», вырезывается из журнала и не выходит. А, свой следующий философский трактат «В чем моя вера» Толстой как диссидент, вот как сказали бы сегодня, на свой страх и риск. Просто э, сам э, заказывает типографию, э, тиражом 50 экземпляров. Э, но эта книга расходится среди там, московской и петербургской аристократии, духовенства, кстати говоря, высшего. Они читают, все это, все это любопытно. Вот какие-то новые взгляды Толстого, но все это абсолютно не принимается. Они не понимают, что происходит с Толстым. И, и дальше, дальше, в общем-то, все религиозные произведения Толстого, и в том числе и многие и его художественные произведения, где эта тема поднималась, такие как, допустим, там, отец Сергий и так далее, они не печатаются, они запрещены. В России было две цензуры – политическая и церковная, или духовная цензура. Россия была православным государством. И только после 1905 года, когда был объявлен манифест о свободе слова, они начинают уже легально выходить в Россию. Но, конечно, они распространялись в России. Даже к ним был повышенный интерес. Даже к ним был, был больше интерес, нежели там к, войне, к войне и мире Иоанну Карениной, которые считались ну, все-таки старыми да, сочинениями писателями. А вот эти новые его сочинения, они не просто распространяются в России, вызывают огромный интерес, возникает течение толстовства в какой-то момент, то есть они становятся популярны, и они становятся невероятно популярны во всем мире. Вообще своей мировой славой Толстой при жизни был обязан главным образом, своим новым взглядом, который начинает получать распространение в Европе, в Америке, в Индии, в Китае, в Японии, просто по всему земному шару. И вот тогда начинается паломничество в Ясную Поляну, когда к нему приходят, приезжают разные люди, в том числе с разных концов света, с какими-то вопросами, на которые они ждут ответа. Толстой вступает в переписку с людьми, которые живут по всей земле. Ну, скажем, в вот конце жизни он вел очень интересную переписку с Махатмой Ганди, еще совсем молодым человеком, который в то время учился в Лондоне, а впоследствии возглавит индийское движение сопротивление против англичан и станет, в общем таким духовным отцом нации. Он, молодой Ганди, был толстовцем. Не все знают, он был толстовцем. Он писал Толстому письмо, Толстому отвечал. Последнее такое большое законченное письмо Толстому перед уходом из Ясную Поляну – это письмо Ганди в Лондон. Одним словом, жизнь Толстого, безусловно, разламывается надвое – до духовного переворота и после духовного переворота. Толстой не пишет романов. Роман Воскресенья, написанный уже в самом конце XIX века, вот как бы на переломе XIX-XX века, Толстой ведь писал очень долго. Он к нему возвращался. Вот «Анна Каренина» и «Война и мир» они написаны, что называется, вот сел, потратил несколько лет и написал. Он в упоении в таком, то есть вот не отрываясь он их писал. А в воскресенье он часто, она была задумана сначала как повесть, такая коневская повесть. Сюжет ему подсказал Анатолий Федорович Кони, знаменитый русский юрист. Он к ней возвращался, бросал ее. И вообще отношение к Толстого к творчеству в это время, вот такое, если не хочется писать, если нет такой духовной потребности писать, то он и не писал. Он мог пахать землю, он мог шить сапоги, учить крестьянских детей, размышлять. И заносить свои мысли дневник. С определенного времени он главным произведением своей жизни считает свой дневник. Он насчитывает 13 томов из 90-томного собрания сочинений Толстого. Он начинает его вести в Казани, этот дневник, а заканчивает в Остапове, буквально, так сказать, на смертном одре. Описание а это, в общем, такая вещь. Ну, есть желание возвращается к этому. И, в общем-то, в воскресенье он закончил. Как бы произвел он с собой некоторое усилие. И, кстати говоря, это единственная вещь Толстого, за которую он взял деньги. Почему? Потому что эти деньги нужны были для переселения духоборов. Это очень крупная такая религиозная секта в России, которая очень сильно преследовалась правительством. И Толстой помог их переселению в Канаду. До сих пор там существует поселение Духоборов. Духоборов страшно так сказать благодарны Льву Николаевичу за вот, вот, оказанную им помощь. И вот чтобы были деньги для этого переселения, он <coughs> требует от Маркса, издателя, который выпускает приложение приложении журналу «Нива» «Воскресенье» довольно большую сумму денег, если боюсь, там 35 тысяч, который все отдают на, на Духоборов. И... И поэтому в воскресенье, вот как роман пишется, заканчивается скорее вот, вот из-за этого. А так бы мог, в общем, и не закончить. Или, скажем, последнее произведение Толстого, крупное, Хаджимурат. Он писал его достаточно долго, он возвращался к нему. В 1905 году Хаджимурат практически был закончен, но он его не выпускает из рук, он его не печатает. Он был опубликован только в, посмертных, в посмертном собрании сочинений Толстого, неизданные, посмертные. Сочинение Толстого – это три тома, которые издавала уже его дочь Саша вместе с его духовным учеником Владимиром Григорьевичем Чертковым. И, кстати, туда вошли многие шедевры Толстого, не опубликованные при жизни. «Живой труп», «Рассказ после бала», «Отец Сергий». Это все шедевры абсолютно, не говоря о Шахаджимурате. То есть вот такое отношение к творчеству. Жизнь Толстого, безусловно, разламывается надвое – и, конечно, и уход Толстого тоже во многом связан с этим. Толстой задумывал и даже репетировал как бы, свой уход. Вообще 25 лет впервые он попытался уйти из дома еще в начале 80-х годов. И это, конечно, но ну, если говорить конкретно, это было связано с конфликтом в семье, так же, как и уход его 1910 -го года. Но под этим лежало, конечно, еще... И другое такое желание – уйти, а, найти какое-то место покоя, где он мог бы жить как философ, где его не окружало бы огромное количество людей, где от него не требовали бы непосредственных и буквальных ответов на какие-то духовные вопросы, где он мог бы размышлять, где он мог бы спокойно писать, не думая о том, будет он это печатать, не будет. Толстой во второй половине своей жизни – Конечно, великий писатель, но и великий мыслитель, и даже в большей, наверное, степени великий мыслитель уже, уже философ Толстой. И он несколько раз пытался уйти из дома, в 1984 году он просто собрал котомку и, и ушел, он пошел по направлению Тулы. А когда Софья Андреевна догнала его на выходе из Ясной Поляны и спросила, куда, куда ты, Левочка? Он сказал, куда угодно, в Америку, сказал он. Вот, Интересный такой в ответ, в Америку. Это звучит немножко странно, но он не случайно называет в Америку, Америку, потому что в Америке, он знает об этом, очень популярны его идеи. Очень популярны его идеи. Не меньшей степени, она может быть даже и в большее в то время, там, чем в России. И с этим же, на мой взгляд, я убежден в этом, связаны, скажем, несколько паломничеств Толстого в Оптину пустынь. Его интересует монастырская жизнь. При всем его конфликте с церковью, официально, его очень интересует монастырская жизнь. Вот как монахи, старцы живут в уединении, отказывая себе в соблазнах и всякого рода развлечениях, так сказать, мирских, и... Он, безусловно, так сказать, продумывает, как он мог бы жить в этой ситуации. Поэтому он э, трижды посещает э, Оптину пустыню, один раз переодевается вообще мужиком э, в Лаптях, э, в армике туда идет. Его, правда, очень быстро там вычислили, что он граф, и тут же перевели в хорошую гостиницу. Э, при Оптиной пустыне существовали гостиницы для паломников, в том числе и вполне себе комфортные. С этим связаны его паломничество в Киево-Печерскую лавру, несколько поездок в Троице-Сергиеву лавру. То есть это другой Толстой. Но любопытно, что когда в 1904 году его друг, соратник Павел Иванович Бирюков задумал написать биографию Толстого, написал ее, такую прижизненную биографию Толстого. Это очень важно, что она была прижизненной, потому что он консультировался с Толстым, он разговаривал с непосредственным героем своей биографии, этой биографии. И э, задавал ему вопрос, что, когда, что такое его духовный переворот. И Толстой сказал, что на самом деле никакого переворота не было. Все идеи, которые он просто высказал для себя, прежде всего, в это время, они все у него уже были, только он или не решался их высказать, или еще не отчетливо их вполне понимал, так же, как Левин в конце Анны Карениной не вполне отчетливо понимает, что с ним происходит. И действительно, если мы как бы уже постфактум будем внимательно перечитывать и «Войну и мир», и «Анну Каренину», и даже более ранние вещи, там казаки, даже севастопольские рассказы, мы увидим, что идея и «Непротивление злой силой», и идеи братской любви, и идеи вот этой э, любви к людям, как выражение любви к Богу, все это там уже присутствовало. Только в конце 70-х, начале 80-х Толстой, выражаясь современным языком, артикулировал для себя, а затем и для всего мира эти идеи. Вот что, на мой взгляд, было духовным переворотом, который происходит с ним в конце 70-х, начале 80-х годов, но который на самом деле отражал те идеи, которые уже были у Толстого, и которые он просто в дальнейшем развивал в своей жизни и в своем творчестве.